Итак, всю неделю ощущается напряженный аспект Сатурна и Урана, точная квадратура 15 июня, которая принесет сложности на государственном уровне, а также в финансово-экономической сфере. Юпитер, планета-благодетель, 16 июня переходит в фазу стационарности, разворачивается в ретроградное движение. И произойдет это с 21 июня. Стационарность Юпитера совпадает с периодом напряжения Сатурна и Урана, что дает застойные ситуации во второй декаде июня. В течение всей недели с 14 по 20 июня становится невозможным продвижение по службе. Не стоит рассчитывать на получение новых возможностей. Затрудняется процесс расширения бизнеса. Многие чувствуют себя так, словно весь мир против. Сложно продвигать свои проекты и интересы. Знак Рыбы, активный в течение недели, характеризует все то, что нельзя объяснить логически. В течение недели энергии особо сильны, поскольку Юпитер в знаке Рыб, Нептун в знаке Рыб и Юпитер становится стационарным. Все происходит не по плану, однако это время интенсивной творческой деятельности. Внешнее напряжение способствует появлению сильных эмоций и в такие периоды могут создаваться шедевры юпитер имеет свойство расширять в рыбах имеет сильный статус стационарность еще больше концентрирует и усиливает влияние планеты поэтому многие заметят что набрали лишний вес из-за гастрономических излишеств в течение недели старайтесь соблюдать умеренность в питании избегайте алкоголя и других средств меняющих сознание не торопитесь отдохните Подумайте о главном и нематериальном. В течение недели находится решение тех задач, которые казались безнадежны. Также то, что происходит в ближайшие дни, напомнит о себе в 2022 году. Юпитер в рыбах смягчает негативный потенциал квадратуры Сатурна и Урана. Но для социальной активности время крайне неблагоприятное. Продолжается период ретроградного Меркурия, что не способствует развитию. Наоборот, даже приходится вернуться назад, что-то откорректировать. Ничего неприятного не произойдет, если правильно воспользоваться планетарными энергиями текущей недели. Многие люди очень впечатлительны в эти дни. Поэтому легко становятся жертвами собственной фантазии однако в течение недели благоприятны занятия творчеством музыкой танцами отдыхом духовными практиками по возможности сведите к минимуму деловую активность и сосредоточьтесь на себе в потребностях родных и близких осторожно с медикаментами избегайте сплетен и интриг своевременное и правильное Принятие ответственности затруднено в этот период. Неделя, сложная в психологическом аспекте. Многие люди оказываются неспособными управлять собой, поскольку не знают и не понимают себя. Следствием этого является устойчивое вращение в кругу своих ошибок и недостатков.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 14 июня понедельник растущая луна во льве в оппозиции с ретро сатурном и квадратуре с ураном солнце в напряженном аспекте с нептуном начало недели очень сложное для всех фраза понедельник день тяжелый справедливо более чем негативные эмоции могут быть связаны с прошлым которое неожиданно и настойчиво напоминает о себе возникает угроза для близких взаимоотношений любовных и семейных возникает препятствия тормозится развитие творческих проектов. Многие почувствуют ухудшение общего самочувствия, особенно если пренебрегается поддержание физической формы и режима. Возможны также нарушения пищеварения, вспышки новых и обострение старых хронических заболеваний. Не стоит бросаться в крайности в этот период, стучаться в те двери, которые пока что закрыты. Берегите свои ресурсы, деньги, физическое и психическое здоровье, связи и партнерские отношения. Уже со следующей недели всем станет намного легче. 15 июня, вторник. Растущая луна во льве. Период луны без курса с 20:28 до 6 утра следующего дня. Квадрат ретро Сатурна и Урана всем принесет волнение и препятствия, особенно тем, кто обладает властью и большими деньгами. В глобальных масштабах на государственном уровне будут происходить события или ситуации, вызывающие конфликты. Одна система пытается подавить другую. Возможно конфронтация между новыми методами и традициями. Люди разных поколений не понимают друг друга. Это напряжение продержится всю неделю. Поэтому наберитесь терпения. Следует соблюдать особую осторожность при использовании электрических приборов. А также будьте внимательны при работе с компьютерной техникой. По ошибке можно что-то нечаянно удалить или на какую-то кнопочку нажать, и все вдруг исчезнет. В связи с этим возникнут много неприятных ситуаций и это приведет к потерям кризисный период для брака и любовных отношений требования личной свободы и отсутствие ответственности вступает в противоречие с необходимостью выполнения определенных обязательств по отношению к партнеру и к другим близким людям поэтому может быть разрыв. Также дружеские отношения находятся под угрозой. День очень сложный. Будьте внимательны. Также проявляйте осторожность на дорогах и при работе с электричеством и электроприборами. Друзья, у кого есть личные вопросы, кто хочет получить развернутый анализ своего личного гороскопа, записывайтесь на консультацию, контакты на главной странице и под видео. 16 июня, среда. Растущая Луна в деле в оппозиции с Юпитером, который с сегодняшнего дня стационарный, поворачивается из директного движения в ретроградное. Вполне возможно эмоциональная депрессия. Если вы обладаете бойцовскими качествами, вы сумеете победить людей или ситуации, препятствующие вашему развитию. Однако цена будет слишком высока и удовлетворения, скорее всего, не почувствуете. Установившиеся отношения могут пострадать из-за чрезмерно возросших эмоциональных потребностей. Но преодолев это испытание, они в конце концов укрепятся. А вот слабые эмоциональные связи могут разрушиться и восстановить их будет крайне сложно. Если же все-таки некоторые отношения распадутся, то так тому и быть. Вы обретете свободу и сможете найти новые и более прочные союзы. В течение всей недели, а особенно сегодня, свобода, по крайней мере на эмоциональном уровне, является определяющим фактором всего происходящего. Не стоит ожидать каких-либо ощутимых материальных достижений. Причем такая тенденция сохраняется до дня летнего солнцестояния, до 21 июня. Есть отдельное видео по этой теме, посмотрите, пожалуйста. Ссылка в закрепленном комментарии. 17 июня, четверг. Растущая луна в деле в гармоничном аспекте с Венерой, но напряженном аспекте с ретро-меркурием. Дети неуправляемые требует выполнения желаний из-за финансовых сложностей в доме и семье напряженная атмосфера день неблагоприятен для любых дел особенно связанных с сельскохозяйственной продукцией недвижимостью земельными участками можно купить некачественную продукцию бракованную технику либо просто пожалеть о потраченных деньгах причем уже спустя некоторое время когда гарантия закончится в четверг и пятница более-менее гармоничны по сравнению с другими днями недели поэтому можно планировать неотложные дела однако следует быть очень внимательными легко можно допустить ошибку или забыть документ потерять мелкую но важную вещь не торопитесь делайте запас по времени если собираетесь в дорогу или навстречу и тогда можно будет этот день провести максимально эффективно 18 июня, пятница. Растущая Луна в весах с 11.53 до этого с 6.56, период Луны без курса в знаке Девы. Гармоничный аспект с Марсом призывает к действию во второй половине дня. Все вы знаете, что часы Луны без курса неблагоприятны для начинаний и выполнения важной работы. Однако завершать дела или отношения лучше всего в этот период. Каждый день мы принимаем решения, более или менее значимые. Почти всегда нас волнует исход того или иного дела, а также то, к чему приведут наши инициативы и действия. Многое, что происходит с людьми в период холостой луны, может быть обречено на неудачу или реализацию совсем не так, как изначально планировалось. Влияние этого астрологического фактора не стоит недооценивать, так как он может помочь избежать многих неприятностей и проблем. Во второй половине дня может представиться возможность продемонстрировать свои таланты и способности, что поможет воплотить свои планы в реальность и могут появиться прекрасные возможности, чтобы проявить физическую активность и получить результат. В этом случае усилия приведут к хорошему, эффективному исходу. Сегодня, после окончания периода Холостой Луны, подходящее время для демонстрации своих наработок, для привлечения внимания к своей персоне. 19 июня, суббота. Растущая Луна в весах в напряжении с Венерой, но в гармоничных аспектах с ретро-Сатурном и ретро-Меркурием. В целом день благоприятный, но не ждите мгновенного вознаграждения или благодарности за проделанную работу. Удовлетворение или успех придут, но не сразу. Уже со следующей недели будет расцвет. В течение дня может ощущаться усталость, сомнение, тревога. Однако работа с информацией поможет избавиться от ненужных эмоций. Читайте, смотрите интересные передачи. Занимайтесь домашними делами, корректируйте планы, и к вечеру вы будете довольны результатами прошедшего дня. Что бы ни происходило в течение недели или сегодня, у кого-то суббота выходной, а кто-то продолжает трудиться, но в любом случае не считайте свои стремления неосуществимыми. Просто для достижения желаемого результата потребуется больше времени и более упорная работа. Сегодня многие могут встретить свою противоположность. Главное, избегайте зависти к более привлекательным людям или же к обладателям материальных благ и более прочного положения. Но также будьте готовы, что вы можете пробудить подобное чувства в окружающих. Оставайтесь индивидуальностью. Не стоит перенимать вкусы или манеры других людей. Семейные обязанности не приносят удовольствия. Могут помешать общественному или другому виду деятельности. По возможности проведите субботу вместе с родными за пределами квартиры или дома. Сходите в лес, горы, к воде. 20 июня. Воскресенье. Растущая луна в весах с 14.57, после чего переходит в знак Скорпиона. С 13.55 до 14.57. Период Луны без курса. Напряженный аспект Луны и Плутона, но гармоничный аспект Солнца. Генерирует мощные потоки энергии. Эмоции находятся на высоком уровне, а интуиция направлена точно в цель. Хорошее время для проявления творческой активности, осуществления замыслов в домашних делах и решения вопросов, связанных с деньгами и материальными ресурсами. Даже разочарование впоследствии станет вашим преимуществом. Многие могут ощутить негативное влияние властной женщины или же оказаться в ситуации, при которой проявятся собственные детские комплексы. К вечеру может испортиться настроение, исчезнуть решимость. Появляются сомнения относительно реализации своих желаний. Транзит Луны по Скорпиону способствует обострению страхов. Люди становятся ревнивее, сомневаются в партнерах. Семейные взаимоотношения, дом и атмосфера в нем будут окружены интенсивной энергией, которая потребует более глубокого понимания и пристального внимания. Повышенная чувствительность, эмоций при транзите Луны по скорпиону чаще негативные. И это заметно отразится на общем состоянии здоровья и физической форме. События сегодняшнего дня подразумевают кармическую связь в эмоциональных обязательствах. Люди, появляющиеся в течение дня, которые вы видите, или которые вам пишут, звонят, или те, с, которым, с которыми у вас возникла потребность пообщаться, они не случайные в вашей жизни. Стоит задуматься об этом. Сложный день, что и говорить. Пройдите по возможности его в уединении. Поразмышляйте и будьте уверены, что с понедельника, 21 июня, начнется долгий благоприятный период. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Это очень нужно для поддержки канала. Буду признательна за репост. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным.